Привет, я Елена, в прошлом преподаватель информационных технологий в юридическом институте со стажем более 20 лет. Сейчас интернет-предприниматель, менеджер Ютуб. Помогаю бизнесменам создавать, оптимизировать и продвигать youtube каналы соцсети, видеоролики. оформляю шапки каналов и соцсети. Очень хотелось научиться создавать анимационные ролики для рекламы бизнеса, как своего, так и клиента. Поэтому я прошла обучение в Академии интернет-профессий на курсе «Мастер анимационного видео», который вела Татьяна Ковалева. Занятия проходили насыщенно и очень интересно. Вебинары по анимации и монетизации видео, Выполнение домашних заданий по каждому уроку. Создание сценариев. Создание видеороликов. Очень помогало общение в скайп-чате с Татьяной и коллегами. Было очень интересно, но работали напряженно. Сценарии и видео Татьяна принимала после нескольких переделок. Но теперь мы уверены в своих силах. Мы благодарим Татьяну Ковалеву и Академию интернет-профессии номер один за полученные знания и навыки. Желаем им дальнейших творчеств.